Так, как подключить Zoom к потоковому вещанию, который предоставляет сам Zoom? Не мы используем его, а внутри самой, самого софта мы используем его функционал по стримингу. Мы заходим в конференцию, запланируем конференцию. Здесь мои веб-семинары. Дальше обсываем как-то... Вот тут у меня уже есть, сейчас я удалю. запланировать веб-семинар, ну или по-другому, там конференцию, что угодно. Тут мы все подписываем, описание, если это необходимо, шаблон, дата, продолжительность, регистрация, надо, не надо, HD-видео, чтобы лучше видео, и запланируем. Он у нас запланировался, и вот мы внизу видим, что у нас есть поток вещание. Тут он пишет, что после запуска веб семинар нажмите подробнее, затем выберите службу. То есть Zoom позволяет стримить только либо на Facebook, только либо на YouTube, либо своя какая-то площадка со своим RTMP и кодом. Начать веб-семинар. Мы жмем, нас сейчас перекидывает в приложение, которое на десктопе установлено. Вот он у нас кидает.